Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Финансовая Академия. Сегодня у нас будет тема криптовалюта. Во-первых, хочу извин извиниться, что меня не было месяц. Э, для меня снимал кто-то другое видео, но это не суть. Э, в декабре я отдыхал, но я изучал тему криптовалюты. И я сам, про э, сам лично попробовал, что как, что как и заработать. Так, это все просто э, оказалось. Вы инвестируете или покупаете монеты, и они принесут э, X. X у нас будет 5, 10 или 20 или 30, либо 50 X. Это уже как-то, э, допустим, в декабре я выложил 200 долларов на Ripple и заработал 1000 долларов. Точнее, я уже покупал Ripple э, покупал в те моменты за 20 центов. Сейчас Ripple стоит, как видите, 2 доллара 15 центов. Но доходило он до 3 долларов. Так, этот видеоролик у нас топ-4 топ э, криптовалют, в который принесет э, э, прибыль за январь. Так, это у нас по моему рез, э, как сказать, э, результату или касаться. Короче, это мое мнение, топ-4 криптовалют, в которых должен принести прибыль. Так, э, прибыль должен принести от 1000 тире процентов до тысяч процентов так это у нас тысяч x 10 x 20 так первый криптовалюту это у нас называется в вес сейчас он стоит у нас 19 долларов сейчас еще то коррекция будет так что прикупите его а, сейчас или дождитесь до 11 долларов но ну, сейчас в данном моменте уже покупайте так второй у нас рипл я делал на этот криптовалют очень огромный акцент. Сейчас он стоит у нас 2 доллара 15 центов. Буквально он э, пампл 2 два дня, два дня назад. И он еще вырастает. Вырастает, еще еще будет вырасти. Так. Третий криптовалют у нас называется Name. Я огромный акцент делаю на этот криптовалюту. Я на 100% уверен, что он будет подниматься в этом январе до сейчас он стоит 5 1 долларов я уверен что он будет подниматься до 5 от 5 долларов до 10 долларов в этом январе так второе у нас, 4 у нас криптовалюта Ethereum classic или этори classic так сейчас у нас поднимается э, стоило у нас э, в, в размере 27 30 долларов сейчас у нас он, он у нас 33 долларов будет он сейчас возможно он уже будет подниматься до 50 долларов. Тире 70 долларов. Так что при прикупайся этот. За 24 часа вырос за на 27% уже. На что то уже 5%. Но уже, он уже сейчас, ума. коррекция будет до, до, до 28 центов. Так, Ripple. Еще коррекция будет. Еще коррекция будет до 1.5 долларов. Коррекция будет подожди подождите. Так, не спешите прикупить Ripple, Ripple. Так, в На данный момент, не знаю, коррекция или не коррекция, но как-то даже не сказать. Да, коррекция, коррекция. Потом уже будет волна 5, и он будет вырасти. Так что сейчас купите, купите, и он будет бамбануть. Сейчас я не хочу сказать... Почему должен именно вы прикупить эти криптовалюты, это уже долго в видео будет, а у меня бандикам всего лишь на 10 минут, э, да, 10 минут, а сказать, э, разделить всех по толку, это уже будет очень-очень долгое видео, так что не хочу вам путать мозги и свои мозги тоже не хочу попутать. Так, так, планы за Яноварь. Купить Waves 50 штук, Name 500 штук, Ripple 200 штук, Ether Classic 4 штук. Общая у меня составится 1670, 1680 долларов. Я уже купил на сумму 3070 долларов. Осталось еще прикупить 130 за 1300 долларов. прикупить. Если все будет нормально, то если будет нормально мой прогноз, то я заработаю лично сам долларов. 6 тысяч, ой, 6 тысяч долларов от до 15 тысяч долларов. И вот уже мой анализ, что будет вырасти тема криптовалюты. Как вы знаете, криптовалюта каждый день актуальна, много людей узнавает, так что еще будет жара и можно заработать. Если что, я оставлю тут календарные события криптовалюты э, за январь. Ну, CoinDark. Тут если что, оставлю. Ну, допустим, сегодня у нас будет биткоин кэш. Размещение на CoinBasic. Сегодня будет, ну, CoinBasic, знаете, самая актуальная биржа. Так что он будет еще... Сегодня будет биткоин кэш бомбануть, помпить. Так, биткоин в Вьетнам запрещение. Так, так, так. Ну, короче, новости есть. Если что, ссылка будет тоже в описании. А также на бирже будет. На yobit.yo тоже ссылка в описании будет. На Эксмо тоже ссылка, точка будет в описании. Можно тут купить фирму Classic, Ripple и Waves. можете прикупить. А также на QCoin. Ku, тоже ссылка будет в описании. На эту биржу, я не знаю, это биржа, биржа китайская или непонятно вообще. Китайская... Да, у нас, точнее, у нас китайская крипто Кукой. Особо тут у нас толков нету, но можно прикупить там. Dent может прикупить там... Дент может прикупить... Юткоин. Да, так, 27, так, так, это уже другая тема, так, короче, так, с вами был канал Финансовая Академия, если вы умны, то будете работать со мной, как сказал, я изучал тему криптовалюты в декабре, всего лишь выложил 200 долларов и я заработал 1000 долларов, это как-то охуенно, так, а также я буду, не буду бросать тему э, хайп проекта, это 500 долларов тоже никто мне да, не даст, просто так, на тему, на хайп-проекте. Так что ссылка для групп, короче, группа ВКонтакте тоже будет в описании. Тут у нас э, новости по хайп-проектам, точнее говоря. Так, там, ну, кто платит, кто не платит. Так, короче, с вами, это ясно. Так, с вами был канал Финансовая Катерия. Не забываем подписаться на канал, а также э, поставить лайк. Так, всем Goodbye.